Всем хелло, мои френдс! с вами Снавига Шоу. Сегодня у нас вторая серия по Half-Life Blue Shift. И как я и обещал, в этой серии мы первым делом убьем этих барнаклов, а потом уже пойдем купаться в свеженькой российской водичке. Да, купались в первой серии в радиации. Я, кстати, эту серию как раз записываю вслед за первой, ну потому что хочу, чтобы по два ролика у меня было, типа в этой игре. Сейчас мы поднимем напор воды Во, в этот же, control, переводится как уровень воды же, да? Или как-то по -по подробно, как-то так, короче. Если бы у, этого, у этой игры, как у half life а первого, был ремастер на Сурсе, то вот эти вот бочки бы явно заменены были на те плавающие синие бочки, которые мы видели однажды в Half-Life Source. Да Давайте затестим дробашик новый У него У него даже звук изменен. Вот Нормально так звучит, я скажу Упал Опа Ну, двойным выстрелом тоже тут можно стрелять не ломается. Блин, а в Life Source это бы явно сломалось, что там полно было всяких ломающихся объектов. Ну, судя по всему, я правильно иду раз назад. Возможности не вижу. Вернуться. Так, это что? Это у нас зомбак, что ли? Что они делают с охранником? Это выглядело очень странно. Нет, скажем нет зомбаря. За охранника и двор стреляю в упор. Куда ты, скотина, блин, убежал? Ну сдохни. Че Таскали, таскали, это мой охранник, нет, мой нафиг. В итоге, из-за из зомбаков он упал нафиг. Они него, похоже, разорвать на части хотели, поделить. Что-то у них не получилось. Надеюсь, слышна музыка. Надеюсь, слышно. Жанр совсем другой в отличие от первого Half-Life. А в музыке я это по Half-Life: A Force узнаю. По сути, музыка не такая, не такая классная, как, как в первом Half-Life. Но тоже сойдет. Так, за, за водопадом ничего нету Если вы видите в играх водопады То обязательно проверяйте, что за ними находится Но пока Я скажу, начало меня впечатлило Я от игры не разочарован В принципе, я ожидал игру про охранника Я ее и получил Каждый день такое Происходит. Типичные охранники магнита <смех> да. Воюют с, посетить, с посетителями Ну да Нельзя Все. Можно вот так вот расчленить Ничего от него не осталось Так, это мы питание подали. Включить назад нельзя. Обычно еще, когда спавнится противники, перед тобой и сзади обязательно кто-нибудь заспавнится. какой-нибудь гадень. Но, к счастью, этого не было. Со звуком вроде бы все нормально, да? Напишите же, меня нормально слышно? Я даже убавлять, прибавлять не стал. Я посмотрел так первую серию чуть-чуть и слышно вроде нормально. И меня... И русификатор, и игру саму. Вот да. Прокованный ящик. Он не взрывается. Пули сквозь него нафиг пролетают. Ой, опять мы здесь. Ну блин. Только не говорите, что мне опять туда надо прыгать. Мне туда, наверное, надо. Я туплю. Я сейчас только задел эту, этот ящик. Я понял, что надо делать. Опять Вегас Шоу сам догадался. Смотрите. Я надеюсь, это работает. Сработало. Блин, все гениально просто. Одну, короче, поломали. Она нам ничего с ней делать не может. Теперь... Поднимаемся. Какой Шепард? Адриан Шепард? А вы меня не видите? Вы не видите, что тут охранник видел, как вы трупы скидывали? Толстяков этих. Толстяков охранников Которые любят пончики Охранники тоже любят пончики, правда У нас из нашего корово, по крайней мере Никто их не ест, <свы> по крайней мере Я этого не видел Сбор военных пленных это уже следующая глава Капец Я не знаю сколько глав в игре и знать не хочу, не надо мне писать Количество Ну блин, меня просто чуть-чуть Огорчает, что игра на самом деле такая Так быстро проходится А что военные так быстро прибыли? Я думал... Ой, чё, там снайпер где-то? Или... А, или это закадровые звуки? Военные так быстро прибыли? Не, или может быть просто Гордон Фриман? Раньше Барни встал. А Барни позже встал? Хрен его знает. Ой... Ну, военные еще показывают, нас, на, на, какие они на самом деле мрази, убивают тут вот, наших охранников. И как вы помните, в Half-Life Source я за них мстил. И если кто-то будет при мне сражаться с охранниками там, или с учеными, обижать охранников или ученых, неважно, это вояка или пришелец, я его обязательно прикончу. И буду злобно хохотать. Машина-сигналка. Ученые не... Ученые с охранником не смогли уехать, потому что их явно вояки застрелили. Блин. Грустненько, конечно, все это видеть. Блин, а, с а у салона... Это, салон проработан. Прикольно, конечно. А то в Half-Life Source Сурс... это было не проработано. Так, а если мы туда пойдем? Ай. Вояки, с секунды заперли. Заперли, закрылись. А если... Ага. Все-таки не продумали. А я уже думал, я смогу открыть и посражаться с ними. Ну, вы все прекрасно видите, что у нас тут моделька револьвера изменена. Но он такой же останется, такой же... И... Ой! Такой же и бой! Как и в первой части. Так, таракан. Таракан. Офигетик, сколько разбиваешь. Ну, понятно, мы сделаем мы в канализацию попали. Тут и тараканы, и хеткрабы. Вся, вся, все эти паразиты обитают в этом месте. Че, не ломается? Типичная вентиляция. Тараканы треугольные. Странно, что им модельку не изменили. И хеткрабам не изменили. Хотя, подожди-ка, хиткрабом Нет, не изменили Или что? Ну, вроде бы изменили, раз у зомбаков Новая моделька, то у хиткрабов Тоже Ладно, нормально все. Я просто постоянно путаюсь с этим HD-паком То говорю, что его в Half-Life Source не добавили То потом мне утверждают там Ютуберы, что на самом деле есть Это надо все проверять в Симовской версии Нафиг Half-Life Source Зайти такой в настройки Так, сейчас их Передавим всех тараканов. И потом с котом нафиг. Откроем. Тараканов давим. У нас это э, на одном посту. Вот я однажды был на одном посту, на третьем. Это, по сути, выезд. Э, туда ездят грузовики, вываливать грунт, там э, всякие снег, если зима. И там, короче, я ночью, ну такой, решил вздремнуть, нам-то разрешено, по сути, немножко поспать на посту. Главное, чтобы ты отвечал по рации там, если тебя спросят или позвонят там по телефону. Я короче лежу такой, ну чуть-чуть в телефончике еще сижу, не лежу, а сижу, и вот слышу что-то шуршит под столом. Я, по-моему, вам эту историю не рассказывал, да? Вот, ну так вот, слушайте, шуршит что-то под столом, я такой встаю, смотрю, осматриваюсь, ничего нету. И я, блин, опять слышу это шуршание, такой завожу под стол маленькая мышка выбегает. Я капец, как ее обосрался. Встал, вскочил, чуть не упал со... со стула. Нафиг. Капец, вы бы видели мою реакцию. Я это охренел. Она прям возле моих ног пробежала, прям рядышком. Я не ожидал этого вообще. Что такое произойдет что я мышь на посту вижу. Но она там маленькую дырочку, короче, заползла, и больше я ее не видел. Это было, знаете, когда? Это в, в начале апреля было. На этом посту находился. Так, вроде всех тарканов убили. Вот поэтому, блин, ненавижу все этих мышей, паразитов. Потому что они твари полные. Так, интересно, это мне дыхание восстанавливает? Хотя ладно. Не надо знать, надо действовать. Блин, а почему вода не наэлектризована? Ведь тут э, напряжение, как бы кабель с водой со должен соприкасаться. Искры. Ну ладно. Капец ты лох. Так, мне, чтобы убить всех тараканов, надо расчленить трупы. Интересно, тараканы... По-моему, и когда это видео у, у тараканов продвинутый искусственный интеллект. Во-первых, они боятся света, там боятся выстрелов, и они сбегаются на всякие куш... кишки там расчлененные. Вроде бы я видел видео такое, но я могу ошибаться. Я хрен знает, к какой то версии относится, к Half-Life Source или к Half-Life обычному. Ну, вроде к обычному. Да что за хиткрабы жирные? Капец, вы посмотрите на эту нахрен модельку таракана, а такие, такие большие бегают по лаборатории Черной Мизы. Ну ничего, если кого-то это бесит, то в Half-Life Opposing Force, наверное, последний раз, когда мы с тараканами будем сражаться. Потому что в Half-Life 2 их вообще не будет. И в последующих э, частях Blackmeza их. По-моему, Blackmeza, если я не ошибаюсь, они. Ну так, в качестве декорации присутствовали Там по, в паре местах пробегали Так быстро исчезали и все типа Никак не убить, не задавить, они больше не появлялись <гас> Я слышал Таркан Таркан бегал Вот так вот играет э Вегас в игру, ищет тараканов Я слышал, Таркан бегал, но где он? Может сверху это? Или в лифте он был? Да нету тут вроде Значит сверху где-то Ой Ладно, кофе Даже если какие-то тарканы Остались, то В Во... Half-Life Opposing Force Да, вот он, короче, гад газеныш. Спрятаться решил в uh, Half-Life Opposing Force Вы узнаете судьбу, что станет с тараканами С оставшимися охранниками И учеными в черной мезе Вы все это узнаете Промазового шара Какое проработанное у него брюхо наверное. Ой, скользкий Мокрый пол, точнее, скользим Представим, что мы Что мы не таракан что мы на, на, на, на, на... Блин, как это? На коньках? Да, на коньках. Офигеть. Офигеть. Сколько тараканов. О, Аж в текстуру захотел упасть. Сам дай. Я тебя не звал, у меня тут свои проблемы. Я там слышал, кто-то еще заспавнюсь, если что. Таракашка. Ну, вы видите, что иногда у нас тут кровь появляется. Блин, сколько кровища от этих тараканов остается, как вы видите. Такие дегроиды эти в Артигонке, в этой части. Может быть, кто-то помнит по модификациям, вот у Эннипро, допустим, что в Half-Life 2 модификациях были и дружественные вартигонты. Они потом просто перешли на сторону людей. Но в последнем, последней модификации на дыхание ксена там эти вартигонты были и вражеские. В зене прям. Не, не знаю, помнит он или нет. Какие-то модификации. И, кстати, я до сих пор не знаю ответа на вопрос, какова цель моей жизни, нафиг. А, -а, а, врагов много, тарканов много, мне придется все отходить. убивать нафиг. Да не, я имел в виду, является ли проспект каноном? А чё, хиткрабик не напал на меня, он такой смотрел на меня странно. Ладно. Еще один. Ой, тараканы нафиг. Просто я узнал инфу, что на самом деле проспект. Я говорю, что его разрабатывал в основном один человек. Он, оказывается, я говорю, что типа он разработчик Ваув, там бывший. На самом деле это все не так. Это все вранье. Где-то я вычитал. Оттуда. На самом деле, он не разработчик Valve и никогда им не был и не будет, наверное. Вот так вот. Это, во-первых. Во-вторых, блин, проспект это модификация. Как говорят на Half-Life Вики, как многие люди говорят. Поэтому, блин, скорее всего, проспект это не канон. Получается, Вони Про и Рус Александр, и Повз Геймер и многие другие зрители смотрели у меня модификацию по half life 2. На самом деле проспект не каноничная игра. Да. Это модификация, блин. А я-то думал, что все время, что это канон там... Ну, Но... мне даже чувак в комменты такой зашел там под видосиком. Такой начал утверждать, что проспект это не канон. Канон не канон. Вот так вот, короче, меня развели как ваха. Я вам гов... доказывал что это все канон? нет. в итоге я был не прав. простите за такое заблуждение мои подписчики. И таков Вегас. И таков путь Вегаса. Эх. но мне грустно, что разрабы Блокмеза не признают каноном. это, это ремейк первого Half-Life. Ну ладно. Как-то раканов топ не убивает. 22:46 у меня на часах. Ну не, не, не на секундомере, у меня на секундомере 20:01. Я таракана видео. Скотина, нахрен. У меня же так патронов... Патронов от пистолета не останется. Ой, ни хрена себе. А, а как тут проходить? Ой. Ладно, как-нибудь разберемся. Вот вы видите эту упорную физику ящиков? Я не знаю, как вам ее объяснить. Но вы должны все сами видеть. И это не баг из-за высокого FPS-а или что-нибудь такое. Типа пиратка там. Это на самом деле все такое и была физика в первом half life Такая вот корявая. Ну, какой имели, такой и имели. Имели имели. Простите. Ой! <perché> Как не вовремя фонарик вырубаться стал. Вроде яркость максимальная, а я сам ничего ни хрена не вижу. Вот, чё Бу! Ха, <с> испугались. <с> Ладно. Стоп. Ч тут проблемы нафиг с фонариком? Ой. Проблемы с фонариком. Хрясь. Ни черта не видно. Я бы еще. <ambiente> давай, давай, давай, давай, да. Ой. Вообще, пока, я, когда я устан... устанавливал Half-Life Plus Shift, это все вот uh, у меня в архиве типа было 4 установочных файла. Это как раз связано Один установил мне непосредственно саму игру. Второй файл мне установил русификатор. Третий саундтрек почему-то установил. Против кого вы там стреляете Они тут ученого убили. Охренеть. Ну он там еще ранен. но Он сейчас явно умрет. Благодарю тебя за помощь, но боюсь, что эти негодяи серьезно меня ранили. Если да ты начинаешься добраться до складского двора... Надеюсь, бежать отсюда, то забудь об этом. Военные убивают всех, кого им удается найти, или доставляют их сюда на допрос. Как-то странно они нас спасают. Да они не спасают, они пришли. Они разработали всех план убить. побега отсюда. И когда мы направлялись к лабораториям прототипов, они нашли нас. Но послушай, если ты еще хочешь выбраться отсюда живым. Ты должен найти моего друга. Если ты сможешь м, пройти этих солдат, найди доктора Розенберга. С его О помощью у тебя может появиться шанс выбраться отсюда. Понятно. Опа! Патрончики. Не зря я открыл ящик. Че, а ты со мной. Он умер. Пресефу респект Вот какие мы военные мрази вообще. Вообще! Не жалко их убивать! Как ты, мразь, тупая? За это за ученого? Я буду мстить. Хековцы, нафиг. Лучше бы вообще вы не приходили. Один Гордон Фриман с... Барни. Спасали бы всех. И все. А, вот этот обвал, где телевизоры эти всякие были. Шестеренки. Джирбокс. У джирбокс этих разрабов же, по-моему, рисунок как раз вот такой шестеренки. Может, это пасхалка какая-то? Сколько я знаю. Так, ладно. Пойдемте дальше. Не знаю, сколько еще у меня получится снять. Завтра 8 мая. По-моему, это выходной день. Слушайте, я не знаю, как я так догадался. А лифт-то рабочий, интересно. Да, рабочий нахрен, пока не надо на него садиться. А эти <прошел> ломаются строительные доски нафиг, строительные стены. Стейрс. может быть. А куда нам надо идти, я не пойму. Сейчас тут листовки какие-то. Ну-ка, я пойду проверю, что там в лифте. Это уровень С. Ну-ка, сейчас проверим. Куда у нас отправят? Может, секретная зона будет? Или я погибну сейчас? Что-то мне не нравятся эти звуки лифта. Что это такое? Что за зона вообще? Mm -hmm. что, что за место? Я просто тупо не пойму, куда идти. Так, если чё, Вегас, можешь вырезать это. Если вдруг. Ну-ка. Отказано. Отказано в доступе. У вас низкий ранг. Заплатите 500 долларов, чтобы... Э, Своей зарплаты, чтобы получить доступ нафиг. Чё за... Чё за локации то странная? А, слушайте, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Человек! У которого... Вместо глаз яйца! Это один из разрабов игры. Я... я вспомнил эту пасхалочку! Прикольно, слушайте! Нормальная такая локация. Не зря сюда пошел. Правда, я... ожидал, что найду еще что-нибудь такое. Что-нибудь еще интересное. Блин, лифт на соплях держится, судя по всему. Загрузка. Чё, чё, сейчас пойдем по канону. Такое маленькое отвлетвление. Я просто вспомнил эту пасхалку нафиг. То, что тут в вентиляции там у нас кое-что находится. А, там вояки. Вот что мы узнали. Вояки при прибыли в черную мезу пораньше. На самом-то деле. Эксит. Что-то мне не нравится это. Эч, стойте на месте. Тут закрыто. Ой! Раненый Подожди, подожди, подожди У меня тоже дробовик Чувак, иди пере перезарядись Иди перезарядись Перезарядись Еще один Блин, блин Что-то я смотрю Они не такие жесткие в отличие от По Все-таки надо, блин, идти туда, ладно ну пока игруха прикольная, я, я делаю такой, пока я делаю такой вывод. Так, если я аккуратно метну не... грену, блин, мало чего взорвал. Я ожидал бабах, комната бабахнется, черномер за бабахнется и все, короче. Но нет же. Блин, ясно. А! Эй! Я не такой крутой! Ой, ладно, шучу! Чё? Чё я сказал? Нет, я крутой, это вояки лохи, они вон... Фриман усилились, короче, и начали эвакуацию. Проиграли Гордону Фриману, блин, нафиг. Фриман оказался силен ...для них. И в итоге они свалились с черной мезы и начали ее бомбить. Да, блин, вы такие звуки сдаете будто тут снайпер сидит. Просто я их помню, какие они звуки сдавали. Ученый, выходи! Он там! Помните, у черного мусор, в мусорном баке однажды нашли. Ну ладно. Так. Че, еще одна зона? Еще у нас тут. Опять музыка началась. А если мы пойдем исследуем локацию? Бедные ученые, они всего лишь хотели свалить. Я думаю, если бы эти вояки Хеку не убивали бы ученых. И черные оперативники не убивали и тех, и тех. Но мы с ними в Half-Life Opposing Force нормально так повоюем, поэтому ждите. То я думаю, может быть, даже удалось Ой, остановить этот каскадный резонанс, и тогда бы земля в Half-Life 2 не была бы захвачена. Ну, че? Тупые военные! Вот что я скажу. Тупые военные, которые слушаются свое тупое начальство. Тупые слушаются тупых. Прям как новый фильм ну и фильм... че Чё, чечётку танцевал главный герой? Их голоса стали еще не понятнее, чем в оригинале. Оп, броню подбираем. Блин, а, бар, а помните, как в первой серии я искупнулся так в радиации? Я тут подумал, что... Барни должен, это... Погибнуть, как бы. От того, что я сделал. На нем же нет хеф-костюма, как на Гордон Нефрикане. Блин! Сэмочки приятнее стрелять, чем с MP5. Может быть, просто в Half-Life Source мп 5 было как-то неправильно что ли стреляло? Не знаю, но вот эмочка меня тут радует а то там даже Пользоваться не хотелось, офигеть Так, я думаю, что Нам надо туда Поэтому мы пойдем лучше следуем Чемное помещение Я вот тоже, знаете Обходы мы когда делаем Или там осматриваем Наше заводоуправление Тоже все ночью осматриваем В темноте Выключаем свет везде, если где-то есть. А если на улице, то включаем. А если в здании, выключаем. О, аптечка выпала. Нормально. Блин, какие вояки мы ради просто. Я, У меня даже слов нету их описать. Ученые-то тут не виноваты. Виноват во всем g нафиг. Это он сказал. Ой, ладно, я вам, короче... Ну, рассказал, что g на самом деле все это подстроил. Он заказал этот эксперимент. Помогите, кто-нибудь, выпустите нас отсюда. Нас? Там что, ученых заперли? <звы> Пошел нафиг. <звы> Ой. Опа, нифига. Ой, он зажил! Тут... <звы> Тут вартигонтов заморозили, а в итоге я их ха, освободил и убил. Интересно, а кто их заморозил, вояки или ученые? Странно все это, блин. Ну ладно. Так. Помогите, да, слышу, слышу, посидите пока отдохните, а то мне вас еще, небось, сопровождать надо будет. Как? Помогите, кто-нибудь, выпустите нас отсюда. Ой. Помогите, кто-нибудь, выпустите нас отсюда. Нет, мы спасены. Слава Богу, что ты здесь. Мы? Нет, боюсь, что я не доктор Розенберг. А он кто? Не видно, все пиксели. Пошли. Входи отсюда. Я... А, Ладно, если ты думаешь, что я. Не... Попасть... Нахрен тебе тут оставаться вообще я не вижу смысла. Ну-ка, а если.. А чё? А ты можешь мне открыть двери эту? Отлично. Ты даже не узнаешь, что я здесь. <грустская> а! Чё я так странно пугаюсь? Да не сы, я заградил это, проход, чтоб пули не попали в тебя. Видите, как я жертвую собой ради ученых и это. Я не только ученых и охранников в играх спасаю, союзников там вообще в любой игре я спасаю, стараюсь спасти npc вот такой вот такая вот я мать Тереза нафиг, что ли, если можно так сказать действ здесь жертву собой так, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой постой-ка пока тут, хорошо? я остаюсь остаешься здесь, но потом за тобой вернусь Подствол, Марик, Марик, Перик, Ой, как высокую гранату он кинул! А, куда ты побежал, ученый? Ты в курсе, что здесь опасно? Ты где? Ты что тут делаешь? Ты зачем вышел? Ты почему не подчиняешься моим приказам? Куда он убежал опять? Куда он убежал? А, вот он. Он не убегал, это я его потерял из виду. Блин, а мне нравится игру. Надеюсь, и вам тоже. <свят> я даже не знаю, может, она мне понравится даже больше, чем первая часть. Я буду идти за тобой. Тут и... Графон... Нафиг. А -а -а. Хотя, какой графон? Вон вода какая, блин, вы видели... Непрозрачная. А в Half-Life Source с этим проблем не было, потому что движок там совсем же другой. Вдруг в коробках сидит ученый. Представьте, если маю коробку, оттуда ученый такой скажет: меня заперли, вояки хотели надо мной. Эй, меня кто-то слышит. Он. Видите, что в контейнер запирают ученых. Допрашивают небось: типа, зачем вы это все устроили? Кто такой Гордон Фриман? Кто такой g -Man? Типа, такие говорят. Спрашивают. А они такие, Фриман это... Человек, который любит бросаться цитатами. Легендарными. А цитаты у Фримана вы сами знаете какие. Никакие. Он же не мой у нас. В Гордон Фриман. Так явно потом оттуда пойдут вояки. А Джимен Даже самые разрабы не знают, кто это такой. А может и знают, я не знаю. Видишь, как надо? Так. Блин, я боюсь, что если я пойду туда... Ой. А если я это сломаю? Блин, не страшно. Покатилось, покатилась, покатилась. Так. А ты чего боишься, ученый? Нет, не слышим. Пойдем, не ссы. Сейчас этого освободим. Меня Боюсь, что я не доктор Розенберг. Но вы же поможете мне, не так ли? Конечно, Хорошо, своих не людей, бросаем. Коллега. Коллега. Коллега, коллега. А где доктор Розенберг? Опа. <свят> а <смех> Перем... <смех> они перемирие хотели? Огонь огонь, огонь, огонь, огонь! Один пробрался, один. Сейчас ему жесткое наказание будет. Где он? Мне страшно. Еще бегут. Не дай бог, они ученых убьют. А? <св dois> Эй, сиди там, сиди там. Тут я еще не всех убил. Ай-яй-яй, как опасно, как опасно. Ты, пошел нафиг. Иди нафиг, иди нафиг. Не приставай к моим ученым. А, там еще. Ученые, бегите. Эй, не смей по ним стрелять, ты скотина безмозглая. Найди себе достойных соперников. Все? С моими мозгами и твоими доспехами получится отличная команда. Я тоже так считаю. Сука ты! Бестолковая нафиг. Че все? Вроде все. Эта битва была легендарной. Мне самое главное, блин, чтобы ученых не убили. Давайте соберем неплохую такую команду. Нафиг встал за пулемет, в итоге половина противников пропустил мимо. Ох уж этот Vegas шоу. Чё? Кто следующий? Так. Я тебя задерживаю, да? Нет, не задерживаешь, просто мне страшно за вашу жизнь. Так, я понял. Ау, граната. <звучит> ч? Слышь, ты ч такой косой, а? Попадай по кому угодно, но не по противникам, хотя, блин, у меня тут автоприцеливание. Еще дальше гранату бросим. Он явно хороший игрок, игрок в баскетбол, да? Чрт. Достойные соперники кончились. Ну нахрен, ну нахрен, ну нахрен, ну нахрена. так все усложнять а, а, и Б сидели на трубе. Да. Выбраться из черной мезы пока не представляется возможным. Так, вы ну, все нормально тут? У него для вас есть квест, подписчики. Квест заключается в том, чтобы поставить лайк на да, видео и подписаться на канал, если кто-нибудь это, кто этого не сделал. Ой, какие неженки. Как только заступаю за какую-нибудь высоту, вы считайте, что все. Вот там еще что-то есть. Как туда попасть? Блин. Ну ладно, пофиг. Потом надо идти сюда, да? Не угу. надо мне тут Говорить, что нет Если кто-то говорит Нормально, нормально такое дополнение, мне оно нравится Жаль, что я только сейчас в эту, в эту игру играю то чувство даже Ну, в детстве давным-давно играл в Half-Life 1 Дошел до Тентакли и потом заб... Я, я уже не играл даже не смотрел, как дальше проходили Почему? Пойдем нафиг Типа -тип, да. вас, вас толкать надо? Так, стой здесь. Бог уж этот искусственный интеллект. Для него тут сюжетная, короче, невидимая стенка стоит. Он отказывается со мной идти. Давайте тогда возьмем этого ученого. Не хочет дебил идти со мной. Так и пусть там остается. Ты со мной пойдешь. Пусть там его там растерзают там какие-нибудь хиткрабы, раз. А то пошло. А ты. Ой, только временно на, на него потрачу. Он не хочет туда туда идти вообще. Может, я Надеюсь, я что вам необходимо? Да знаю я и, и про хиткрабов естественно шучу. Я не хочу, чтобы его там растерзали и все такое. Просто я немного обижен с его нафиг этого поведения, что он отказывается. Идти со мной за компанию, Армия Вегаса Шоу. Ну как такому это можно отказать? Офигеть, тут стены толст ящик. Оу. Оу. Так. Хочешь, устрою мероприятие в стиле Вони Про. Смотри. Бабах! Че, не пойдешь? Ну, в любом случае, они бы оба не попали сюда. Они не умеют крапка по Ты, ват, пофиг. Хрен с тобой. Вот. Че, я там мучился насчет того ученого? Он бы все равно не прошел. Опа, хэдшот. Бум хэдшот. Бум хэдшот. Бум хэдшот. Шик, шик. Все, Нормально все. Ну Не захотел, так не захотел Надеюсь, что я не забуду это вырезать Типа, как я его пытался С собой Я его даже пытался гранатами испугать Вы, подписчики, понимаете, что я Пугал своих Друганов ну, Ладно Отлично, серия получилась Сейчас заканчивать будем Ломаем ящики Напоследок бомбиков бью всего одну сторону, но ломаются обе целый ящик точнее вот и жаль, что все исчезает, ну почти все то, что мы можем собрать с собой оно естественно исчезать не будет так закрыто а здесь что находится? Здесь ничего не находится. Что, мы можем, что ли, запустить поезд, да? А, вот оно что. А если... Эй, я здесь! Меня кто-нибудь слышит! Вот небось ты этот, Розенберг, да? Дай-ка угадаю. Если я не угадал, то я меня кто-нибудь слышит то я то я то я не знаю что я, я сделаю я то я свинья короче ладно да я шучу я просто рифку хочу все всегда придумывать какую-нибудь вот вдюйво можно включать и включать ученые здорово ты там учишься Карабкаться, нет Сейчас, если там у нас мутант, то я выстрелю. Выстрелил. ха ха ладно, я шучу. Это у нас ученый. О, ну, Розенберг, да? <свист> <свист> мы взяли ублюдка. Что делать время? Эй! Эй! <свист> да, я доктор. Меня заперли! Розенберг. Однако я не слишком горжусь этим, так как сам частично. Я угадал, кстати. От Откуда ты знаешь мое имя? О, понимаю... Потому что спидран смотрел нафиг. давным давно, давно. И помню. ...до старой лаборатории прототипов. Там происходило то, о чем могли знать только несколько людей, работающих на комплексе. Технология, которая привела к этой катастрофе, также может помочь нам выбраться отсюда... Я занимался предварительными исследованиями технологии телепортации еще задолго до того, как был создан этот комплекс. В старой лаборатории может быть достаточно оборудования для того, чтобы собрать устройство, которое позволит нам телепортироваться за пределы этого комплекса». Конечно, это мало о чем говорит, однако слишком плохо, что мы здесь застряли. Хм, возможно, я смогу помочь тебе пролезть через этот люк в потолке. Если тебе повезет, то ты сможешь застать этих солдат врасплох. Давай попробуем. О, взаимная помощь, как в Warface. Ну, это уже в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.